Значит, предлагаю начать заседание 7.6, 22.06.20. Значит, повестку дня всем скинул. 24. Ой, 24 сегодня, да, извиняюсь. 24. Повестку дня скинул на всякий случай. Режим работы УИК при организации голосования. Кандидатура для исключения из резерва 16.58 – Кандидатуры зачисления в резерве 1658, освобождение членов УИК 1658 с правом решающего голоса до сечения полномочия назначения членов участковой комиссии. И шестой вопрос сделали о смене, добавился о смене порядка, очередности назначения кандидатуры в резерве участковой комиссии. Партия Яблоко принесла нам новые, э, очередность новую. А кто за данную повестку дня? Секунду, у меня есть предложение в повестку у меня есть предложение в поездку а значит предлагаю включить вопрос следующий а, обязать участковой избирательной комиссии а также территориальную избирательную комиссию из всех материалов а, оповещения относительно проведения 1 июля всенародного голосования убрать слово по вопросу одобрения Оставить по вопросу изменения Конституции Российской Федерации, поскольку есть люди, которые не собираются одобрять изменения в Конституцию. А, исходно, в законе, исходно в законе присутствует а, а, всенародное голосование по вопросам изменения в Конституцию. По вопросу одобрения такого нет. И будет у меня. И, секунду, и будет у меня еще предложение. По первому пункту повестки просто альтернативный проект решения. Пока все. Так, альтернативный проект решения. Ну понятно. Значит, предлагаю тогда проголосовать, кто за внесение в повестку дня вопроса предложенного динаром. Кто за? Против, два, три, четыре, один. Пять. Воздержали. Ноль, пять. Итого, правильно, один за, пять против, ноль воздержавшихся. Я не видел, как проголосовала Ольга Мельник. Оль, микрофон включи, скажи. Оля, включи, микрофон. Я голосовал за, я даже показывал это. А, за. Значит, два за. А ты в то время видео не было. Два за, четыре против, ноль воздержавшихся. Так. У меня будет по этому вопросу, особое мнение. Я напишу, пришлем. На, я услышал. Хорошо. А если ты мне формулировку свою еще напиши полностью, чтобы я мог в протокол включить? Да, приключил. Так, значит, тогда вопрос не включается. Кто за утверждение повестки дня? Кто за? Три, четыре, пять. Так, повестку дня. Пять за. Против. Ноль. Воздержалась. Два. А, у нас семеро сегодня уже. Семь человек. Сейчас, одну секунду, я помечу, кто был. Дина, Яна, Оля. Угу. А перейдем к поездке дня. Значит, в режиме работы Числовой комиссии при проведении организации общероссийского голосования. Значит, Первый вопрос. Значит, проект я сбросил. Предложен проект установить режим работы для приема обращений с 25 по 30 с 8 до 8 для проведения голосования в соответствии с пунктом 9, 2, 10, 5, 10, 6, с 8 до 20. Для предоставления участникам ознакомиться со списками в период с 25 по 30 с 8 до 20. Да. вот так нам сегодня погружил... Так по данному проекту вопросы есть какие-то? У меня есть предложение в альтернативное время. Ну, я не знаю, есть, есть? конечно. Кто сказал, а сказал не не могу? могу я высказать это предложение? Или потом? А стоит, если его нам определила Москва Не, можно сказать, у меня есть право. Не, у меня есть право, я хочу высказаться. Ну, я сейчас Да, я, я предлагаю установить 24-часовой режим работы. Секунду, подождите. 24 часа, а членам участковой комиссии выдать памперсы за счет Центральной избирательной комиссии, а также нет, видео а также видеорегистраторы каждому, чтобы мы их удаленно могли наблюдать в любое время суток. Обязатель... Теперь, да. Динар, если можно, серьезно, мы это будем вносить, или ты сказал, это для нас? По поводу памперсов... По поводу памперсов нет, а по поводу режима работы и видеорегистраторов, да. Поскольку у меня нет другой возможности высказать мое неудовольствие относительно предложений Центральной избирательной комиссии. Так, а где-то за Ты хочешь делать как поправку или как второе решение? Как вариант решения. Как вариант решения не с 8 до 20, а 20 и обеспечить видеорегистратой. Поправка к этому проекту получается? Да, верно. Другое время, не с 8 до 20, а с 24 часа, с 0 я, я, до 24. Первый вопрос. Динаром предложена поправка к решению, где поменять время не до, до 24 и поставить регистраторы. Чтобы не затягивать, выносим на голосование по поправке. поправке. Кто за предложенное внесение поправки? Раз. Один против. Раз, два, три, четыре, пять. Воздержались 0. Вот, Оля. А, теперь сдержался. Я понял. Оль. Один. Значит, за один против. на семь. Пять. И один воздержался. То семь, да. Значит, кто за принятие? данного решения нет, вот наше решение вот проект, спасибо, поправку спасибо. мы не ввели, Кто за принятие данного проекта, раз, два три, четыре, пять за пять, против раз воздержались один итого за пять, против а вот один, воздержались а метку особое мнение тоже. Поэтому по вопросу будет два абзаца на Хорошо. Так, дальше. Переходим к следующему вопросу. А, так. А кандидатура для исключения из резерва составов участковых. На основании пункта Д под пункта 25 предлагается исключить из состава УИК состав, из резерва составов УИК шестнадцать пятьдесят восемь Комкина. Константина Сергеевича. Нам поступило из Единой России решение партии политической, на то, что они его отзывают. Кто за принимаем? Решение. Разумеется, за. Я был брат, бы если бы они всех да, отозвали. А, да. Не, за, не опускайте руки, не посчитал еще. Три, четыре, пять, шесть. Единогласно. 7. За. А, семь, да. За, семь. Против. Ноль. Воздержались? Ноль. Ну, хоть что-то единогласно. Ноль. Так, теперь третье. О дополнительном зачислении в резерв. Ну, соответственно, в эту же комиссию «Единая Россия» предлагает включить Матвею, Ю, Матвееву Юлию Александровну в соответствии так же, с пунктами 12-20 порядка формирования. Кто за принятие? Один вопрос. От нее заявление поступило? А включение. А -а -а. И заявление, полный пакет документов. Сейчас покажу, подожди. Вот. Я верю, я верю тебе на слово. На всякий случай. Вот. Кто за принятие данного решения? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За семь, против ноль, воздержались ноль. Значит, ноль. Четвертый вопрос, значит, о освобождение от обязанности члену УИК, в соответствии с а, статьи 6, ой, пункта 6, статьи 29, освободить от обязанности члена комиссии до срока сроков УИК номер 1658 Дмитрию Оксану Юрьевну, Единая Россия. Личное заявление прилагается. Кто за принятие данного решения? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 против 0 воздержались 0 так пятое решение назначение членов участковой комиссии с правом решающего голоса значит в соответствии с пунктом 22 27 29 67 фазе назначить членам у их 1658 Матвею, Юлию, Александру. также документы показывал. Все, полный комплект предоставлен. Кто за принятие данного решения? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За, семь против. Воздержались. Принято. И шестое, я чуть позже добавил повестку о смене порядка очередности при назначении кандидатуры комиссии. Значит, нам партия «Яблоко» предоставила свое решение о смене очередности. Ну, мы решили тоже свое решение, значит, принять. А очередность поменена согласно предложению, которого нам предоставил представитель партии, член наш совещательным голосом Ольга Левская. Кто за принятие данного решения? Раз, два, три, четыре, пять... 7. Против? Воздержались? Нету. Так, за 7. Против 0. Воздержались 0. Значит, поиска дня исчерпана. За